Всем привет! Ну вот и наступило лето. Для кого-то лето это самая долгожданная пора в году, но только не для нас. Ни для кого не секрет, что для всей развлекательной индустрии, особенно для развлекательной индустрии в закрытых торговых центрах, это пора низкого сезона. Выручки падают, люди идут развлекаться на улицу, ходят в парки, в леса, в общем проводят время там где тепло и комфортно. А в развлекательных центрах сложно встретить много гостей. Но на самом деле это не повод расстраиваться, ведь именно в этом выпуске мы расскажем вам топ-5 способов, как пережить лето. Как можно сохранить посещаемость своего лазертага на достойном уровне, а в отдельных ситуациях, как получать неплохие прибыли из летнего сезона. За наш многолетний опыт работы в лазертаг-индустрии летом мы перепробовали массу вариантов того, чем стоит заниматься, чем не стоит, какие акции стоит запускать, какую активность стоит проводить чтобы хоть как-то пережить период низкого спроса но что хотелось бы отдельно отметить так это то что универсального способа не существует очень многое зависит и от города где вы находитесь и от локации в которой вы расположены например то что может хорошо работать в москве откуда уезжает очень много людей в летний сезон может работать гораздо хуже в регионах где отток жителей не носит такого массового характера поэтому в нашем рейтинге не будет мест мы просто назовем вам 5 способов которые мы пробовали сами и которые мы рекомендуем применить именно вам а вы уже выбираете, что подойдет именно вам или что вы хотите попробовать и если вам интересно и вы готовы узнать об этих способах, тогда Go. Один из хороших вариантов, как привлечь летом новую публику к себе в лазертак, ну или вернуть старую, это придумать, разработать специальные летние безлимитные тарифы. Притом мой вам совет использовать одинаковые тарифы как в будни, так и в выходные дни, поскольку, как показывает практика, будние дни порой летом загруженнее, чем выходные, потому что так или иначе в выходные родители освобождаются от своих работ и вместе с детьми они едут на дачу. А в будние дни, как детям, так и взрослым, вечером, например, делать нечего, и они могут отправиться к вам в лазертак. В наших центрах есть три летних тарифа. Лазер Лето, Лазер Лето Плюс и Лазер Лето Макси. Лето – это один час безлимитных игр в лазертак по весьма доступной цене Лазерлета плюс это безлимитный лазертак на целый день лазерлета макси все развлечения нашего развлекательного центра которые у нас есть туда входят и безлимитные игры в лазертак и безлимитные игровые аппараты игровые приставки виртуальная реальность словом все что есть у нас в развлекательных центрах помимо этого наши гости приобретая акцию лазерлета получают в подарок бутылку воды и доступ к нашему специальному летнему комбо меню собственно вы вы в своем Лазертаг-центре можете пойти тем же самым способом. С одной стороны, вы потеряете на выручке с каждой конкретной игры, так как игр будет проходить у вас очень много, поскольку люди на безлимитах будут играть у вас целый день или полдня. Но вы будете оставлять гостей у себя в центре гораздо больше времени, чем в сезон, тем самым увеличивая выручку от дополнительных или сопутствующих услуг. К плюсам данной летней акции можно отнести следующее. Люди проводят у вас гораздо больше времени, вы получаете дополнительную выручку от сопутствующих услуг, люди могут попробовать новые режимы, в которые они доселе не играли, а также у вас в центре тусуется множество народу, тем самым игры становятся гораздо интереснее, чем игры 2 на 2 или 3 на 3. Из минусов же данной летней акции можно выделить следующее. Если у вас нет дополнительных развлечений, а у вас просто отдельно стоящая лазерта арена, то, конечно, дополнительной выручки вы не получите. Также вам потребуются определенные затраты на маркетинг, чтобы банально рассказать людям о том, что такая акция у вас запущена. Но в любом случае эти затраты не будут очень глобальны. Если у вас есть база постоянных клиентов, вам достаточно либо сделать рассылку, либо просто лично проинформировать их в социальных сетях, где угодно, о том, что у вас появилась такая акция и что вы всех ждете на игры. Притом не забывайте, я рекомендую делать такие акции не только в будние дни летом, но и в будние и в выходные дни. Следующий способ пережить летний сезон основан на простом логическом умозаключении. Фокусируйтесь на той аудитории, которая летом из города никуда не девается, особенно в будние дни, а именно на взрослой аудитории. Если дети уезжают в лагеря, уезжают к бабушкам, в общем, бегут из города как только можно, то взрослые работающие люди в основной своей массе так или иначе остаются в городе и ищут интересные способы, как провести свой досуг вечер. Если ваш центр оснащен достаточным уровнем кондиционирования, то вы легко можете заманить новую взрослую аудиторию к себе в лазертак. Вы можете придумать, как отдельную... Офисную лигу, например, по специальным тарифам, когда у вас будет сражаться один офис против другого. Или просто проводить корпоративы и тимбилдинги. По сути, вам не нужно никаких дополнительных вложений, потому что ваш аттракцион Лазертак уже есть, и вам нужно только привлечь туда новую аудиторию. Поэтому к плюсам данного способа можно отнести следующее. Во-первых, отсутствие каких-либо капитальных вложений. Во-вторых, достаточно большое количество целевой аудитории, которая так или иначе остается в городе И третье, есть достаточно высокая вероятность того, что у тех взрослых, которые придут к вам на корпоратив, есть дети И если в момент их посещения они узнают, что у вас также проводятся интересные, классные, комплексные детские праздники То в сезон они вернутся к вам со своими детьми и проведут у вас не только семейный отдых, но и детский праздник Перейдем к минусам данного способа Самый весомый минус заключается в следующем Большинство взрослых может считать аренный лазертак развлечением исключительно для детей. Во-вторых, вам нужно заманить взрослых к себе в лазертак. Если у вас не будет нормального кондиционирования и у вас будет жарче, чем на улице, тогда к вам, конечно же, никто не пойдет. Поэтому это очень важный пункт, если вы не можете обеспечить комфортные условия пребывания, то, боюсь, данный способ для вас недоступен. И последний минус, это достаточно сложная рекламная кампания, поскольку в основном в сезон вы таргетируетесь, рекламируетесь, делаете весь контент направленный на родителей, на детей, на более такую семейную аудиторию то здесь надо полностью переформатировать всю свою рекламную кампанию, поскольку вы работаете с совершенно другой аудиторией, у которой есть другие запросы, другие интересы, в принципе, другие потребности. Поэтому подход к этой аудитории нужен совершенно другой. Третий способ достаточно сложный. Вы можете организовать на базе своего лазертага настоящий летний лагерь. Данный способ на самом деле применим не ко всем. Например, в Москве к формату лагеря предъявляют очень серьезные требования. У вас должны быть воспитатели с необходимыми документами и разрешениями. У вас обязательно должен быть сон час. У вас также должны быть прогулки с детьми и питание. Не каждый лазертаг может себе это позволить. Да и в принципе не всегда это экономически целесообразно. Насколько мне известно, в регионах предъявляют гораздо меньше требований к формату лагеря. Есть очень хороший пример одного из лазертагов в Челябинске, где на базе собственного лазертаг центра сделан полноценный летний лагерь. Им немножко повезло с точки зрения расположения. Они находятся в торговом центре, рядом с которым есть хороший сквер, куда они ходят с детьми погулять. Также у них есть неплохой фудкорт, который обеспечивает питанием детей. И, в принципе, этот лагерь пользуется достаточно большим спросом. То есть к плюсам данного формата можно отнести следующее. Родители могут отправить ребенка к вам в летний лагерь, как на смену, на полноценную, на 21 день, так и, например, с понедельника по пятницу, если они понимают, что конкретно на этой неделе отпроситься с работы не получается, бабушка еще не приехала в гости, и надо бы как-то занять ребенка конкретно на этой неделе. Также к плюсам можно отнести, что ребенок, проведя лагерь у вас в Лазертаге, станет наиболее лояльным ребенком к вашему оборудованию, к вашему центру. Возможно, он подружится с инструкторами, которые работают у вас, и будет возвращаться к вам и в сезон, и проводить детские праздники, рассказывать всем своим друзьям о том, как здесь круто, классно, здорово и интересно. То есть это формирование настоящего ядра целевой аудитории с супер лояльностью, так что если вы можете это себе позволить, то я настоятельно рекомендую всем делать лагерь на базе своих центров. К минусам. Во-первых, очень большие требования и очень большая ответственность за детей, при организации летнего лагеря вы можете закрыть глаза на все требования которые к вам предъявляют но я вам этого не рекомендую второй минус так или иначе летом у вас могут приходить и детские дни рождения и какие-то другие комплексные мероприятия и участники лагеря могут мешаться при проведении собственно этих праздников ну и третье хороший летний лагерь это очень сложное с точки зрения организации мероприятия поэтому вам придется достаточно сильно заморочиться Следующий способ вытекает из предыдущего и предназначен для тех, кто не очень хочет заморачиваться организацией своего собственного летнего лагеря. А заключается этот способ в очень простой идее. Найдите себе партнеров. Огромное количество городских лагерей, летних лагерей, кружков, групп дневного посещения находятся рядом с вашим Лазертаг-центром. Их надо только поискать. Вы можете предложить им взаимовыгодные условия по сотрудничеству. Они на своей территории самостоятельно организовывают детский лагерь, а к вам просто приводят организованные группы детей на игры в лазертак. Каждый занимается своим делом. Вы проводите для них лазертак игры, возможно, по специальным тарифам, возможно, делитесь с ними частью выручки. Это уже вопрос договоренностей. А они непосредственно занимаются летним лагерем, и вся головная боль по организации лагеря ложится на их плечи. То есть очевидным плюсом данного формата является простота организации. Вам по сути нужно только найти партнеров. Здесь не нужна ни отдельная рекламная акция, ни какие-то организационные моменты. Вы просто находите партнера, даете им специальный тариф, и они приводят к вам детей. Второй плюс. Если вам удается найти партнеров, то вы обеспечиваете себе хорошую посещаемость вне сезон. А также, возможно, среди тех, кто придет к вам на игры, будет новая для вас аудитория, которая понравится у вас играть и в сезон они закажут у вас праздник. К минусам же данного формата можно отнести относительно небольшую выручку, которая принесет вам данного рода партнерство. Так или иначе, для партнеров вам придется давать либо большие скидки, либо большие комиссионные, поскольку они будут приводить вам хорошо организованные группы и снимать с вас огромное количество головной боли. Вторым минусом я бы выделил следующее. Не каждый владелец лазертага является хорошим переговорщиком и может легко найти себе партнеров. Это все-таки достаточно трудоемкий процесс, организовать взаимовыгодное партнерство, как для вас, так и для тех людей, с которыми вы будете работать. И далеко не каждый на это способен. Ну и третий момент, который я обязан упомянуть, это возможность попасть на недобросовестного партнера. Например, к вам приведут группу, но воспитателям будет настолько все равно на тех детей, которые пришли с ним, что вся головная боль по их организации, по безопасным играм, по их поведению ляжет на ваши плечи. Или, например, вы проведете игры, договорившись о постоплате, но оплату вам просто не произведут. Поэтому внимательно относитесь к условиям договора, которые вы заключаете с потенциальными партнерами. Способ заключается в следующем. Вы назначаете массовый, хороший турнир, либо на конец лета, либо на раннюю осень, где объявляете грандиозные призы. Это могут быть смартфоны, планшеты, игровые приставки. Велосипед, То есть важный весомый приз, за который у детей будет огромное желание побороться. Назначив турнир на раннюю осень, вы спровоцируете команды или отдельных игроков ходить к вам и тренироваться. Поскольку приз будет весомым, у всех будет желание его выиграть. Таким образом вы обеспечите себе трафик и поток посетителей. Если вы еще дадите специальный тариф на зарегистрированных участников на ваш турнир, тем самым вы сделаете для них еще и выгодные условия и желание записаться на турнир как можно раньше. К плюсам данного формата можно отнести следующее. У вас будет достаточно постоянный поток заинтересованных лазертагом игроков, которые будут не просто ходить играть, которые будут тренироваться, то есть в них будет спортивный азарт и интерес. Это в свою очередь обеспечит вам достаточно неплохой денежный поток. К минусам же данного формата можно отнести следующее. Во-первых, вам необходимо будет приобретать те самые призы, которые вы анонсируете в начале лета. Ну а во-вторых, организация турнира — это всегда очень сложная и кропотливая и трудоемкая задача. И далеко не каждый способен провести турнир на хорошем и высоком уровне. Ну и напоследок, два бонусных способа, как можно провести лето. Первый вариант сопряжен с финансовыми вложениями. Вы можете приобрести специальный комплект для выездных игр и в летние месяцы не только проводить игры на своей площадке, а также выезжать в леса, в парки, в скверы, во дворы, в спортивные залы, собственно, куда угодно, и проводить там игры выездного лазертага. Ну и второй бонусный способ, самый страшный. На лето вы можете закрыть свой лазертаг. Конечно, этот способ подойдет не всем. Не каждый арендодатель сможет предоставить вам скидку или арендные каникулы на этот промежуток времени. А также не каждый из вас просто сможет это себе позволить. Но иногда, с точки зрения экономики, это самое верное решение, поскольку вы не только лишаете себя доходов, но и полностью прекращаете все свои расходы. Тем самым вы как минимум не уйдете в минус за летний период. Ну вот я и рассказал про те способы, которые мы в свое время пробовали и на сегодняшний день применяем в наших развлекательных центрах. Возможно, я чего-то не упомянул. Возможно, вы в своих лазертагах применяли какие-то другие способы. Нам было бы очень интересно узнать ваш опыт. Поэтому, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, их в комментариях. Например, Женька порекомендовала нам следующее. Она предложила нам взять бубен и танцевать с ним ритуальные танцы и призывать дождь. Поскольку, когда идет дождь, даже летом в лазертаг идет очень много людей. Поэтому это отличный способ, черт возьми. Пойду найду бубен. Бубен мне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Go, lazy tag.